Со следующей недели мы начинаем проводить бизнес-презентации. Во вторник в 6 часов по Москве у нас пройдет первая презентация. Мы планируем это проводить еженедельно. Вот. Но ближайшая презентация у нас состоится во вторник 11 апреля в 18 часов по Москве. Эта презентация для тех, кого интересует возможность заработать деньги в компании Ламбре, построить бизнес, дополнительный заработок. То есть сюда мы приглашаем тех, кого мы хотим вовлечь в наш бизнес. На этой неделе я приготовлю вам небольшую памятку о том, какую информацию нужно дать тем, кого будете приглашать. То есть мы не проводим презентацию в этот как это слепую, да. То есть вы приглашаете людей, которые не знают вообще, куда пришли. Это не очень эффективно. В любом случае, кандидатам нужно будет дать начальную информацию, и тем, кому интересно узнать подробнее, приглашайте на эту презентацию. Будем всей нашей дружной командой вовлекать людей в наш бизнес, регистрировать, и я сразу вам говорю, что будет интересно. Будет очень интересно будет очень вовлекательно, поэтому приходите сами, приглашайте своих партнеров, приглашайте кандидатов, то есть расскажите своим партнерам о том, что будет такое событие, куда можно приглашать, приходить самим, конечно же, и приглашать кандидатов в бизнес, кандидатов в вашу команду. Вот, то есть 11 числа в 6 часов вечера мы запускаем наши бизнес-презентации. Кто рад? Все рады. Отлично. Я вот, к сожалению, знаете, да, сделала маленькое лирическое отступление. Никак не могу настроить вид экрана так, чтобы в записи вас тоже было видно, потому что в записи видно только спикера. Это так обидно, когда видно только вот того, кто говорит, и не видно всех остальных. Вот. Не знаю, как это сделать. Прям вот каждый раз жалею о том, что вы не попадаете в кадр. Поэтому для того, чтобы попасть в кадр, нужно что-нибудь сказать тогда вы точно появляетесь в записи. Ну, кто хочет нас увидеть, пускай приходят на встречу, они смотрят в записи. Точно, отлично, Мария, я прям присоединяюсь 100% к этому такому правилу. Вот, то есть вот такие вот нас события ждут, у нас очень насыщенный апрель, очень много всего будет происходить, поэтому будем про все в командном чате напоминать, следите, приглашайте партнеров, организовывайте сами, включайтесь в работу, то есть будем активно-активно развивать наш бизнес. Вот, и... Э -э Татьяна тут скользко упомянула, да, но я еще раз просто проговорю по поводу, то есть всех волнует вопрос, когда у нас будет поступление, когда у нас будет продукция. Я хочу этот момент тоже проговорить, чтобы у вас была ясно. Значит, смотрите. К сожалению, наши предыдущие планы, которые у нас были, то есть то, как планировалось раньше, они не случились да, в связи с тем, что сейчас все очень непредсказуемо, а в Европе еще более непредсказуемо. И поэтому та поставка, которую мы ждали в конце марта, в начале апреля, она у нас с вами сдвинулась. Она сдвинулась на вторую половину апреля. Вот, пока точной даты нет, то есть непонятно, то ли это середина апреля, то ли это там ближе к концу апреля, то есть этой информации нет, то есть все зависит от, от готовности продукта, да, то есть для того, чтобы что-то привести, это должно быть готово. Есть определенные технологии, технологические процессы, мы его никак, к сожалению, нарушить не можем, ну, если мы хотим сохранить качество, конечно же. Вот, поэтому у нас поступление ожидается либо конец апреля, либо уже начало мая. Поэтому, поэтому здесь важно сейчас настроиться, да? настроиться на то, чтобы научиться работать с тем, что есть. Это очень хороший навык, и э, вообще я вижу плюсы в, в подобных ситуациях, в том смысле, что в этот момент какие-то незаслуженно э, ушедшие на второй план продукты Будь то парфюмерия, будь то косметика. Их можно вытащить на первый план, посмотреть на них более пристально и увидеть то, что они тоже очень даже хороши. Вот, например, сейчас очень хорошо покупается 36-й аромат. Вот я к примеру привожу. да. В обычное время, когда у людей есть в наличии те ароматы, которые они как привыкли покупать, они на 36-й даже внимания не обращают. То есть есть ароматы, на которые мы не обращаем внимания в силу того, что мы идем по накатанной, по привычному, то есть покупаем какие-то привычные ароматы, и э, поэтому мы не успеваем разглядеть, а что же есть еще вокруг. И тут складывается ситуация, что хоп, приходится что-то выбрать другое, нужно что-то посмотреть, что осталось вокруг. И мы начинаем смотреть и видим, что «Ого!» Оказывается, эти ароматы тоже очень интересны, очень хороши. Та же коллекция Colors, та же коллекция Notes. То есть мы, у нас есть возможность, у нас есть шанс на это посмотреть э, совсем другими глазами и оценить. Татьяна, ты хотел, видимо, что-то добавить, да? Я хотела сказать, когда нас просят ароматы те, которые они хотят, мы говорим, вы очень любите эти ароматы, но подождите, они созревают. Да, раз технология, а, так сказала. Да, да, они да, да. Это, это правда, да. Как груши, они зреют. Да, они зреют а пока не да. созреют, вы попользуйтесь 36-м. Это не менее, не менее прекрасный аромат. Да, да, да, да. Да, да. да Тань, спасибо тебе большое за эту фразу. Ну, Просто вот эта информация как-то, знаешь, или забылась, или как-то как свежо прям зашла, то, что действительно технология есть для создания ароматов. Не потому Конечно. что там проблема. Там а люди там придумывают проблемы, да, или там нет mm -hmm. еще чего-то. Ну, да, с одной, одна из главных сторон, так качество нашего продукта, да, если mm -hmm. мы хотим, чтобы там был качественный, и такой, как и 20 лет назад, вот, то, конечно, есть технология. Если там, они созревают на протяжении там трех месяцев, к примеру, да, аромат насколько mm -hmm. я помню, mm -hmm. тут их никак не ускоришь. Это не, не, не суп, который быстрее включил, он сварился быстрее. Поэтому mm -hmm. это тоже очень ценно. Ну да, да. В парфюмерии скороварки нет. Да, здесь, да, здесь, да. Здесь, нужно, здесь нужно выдерживать технологии. Да, да, да, Таня, спасибо. Потому они французские есть, да, именно да. за технологии. Угу. Да, потому, потому и, и качество. Поэтому, поэтому так вот. Вот. Поэтому, то есть апрель у нас вот такой вот месяц, когда мы будем смотреть на то, что раньше, на то, что раньше не особо смотрели. И разглядим новые интересные вещи. И научимся продавать то, чего раньше не продавали. И когда у нас появится еще и то, чего не было, то есть у нас мы с вами вырастаем в навыках, мы с вами вырастаем в знании продукта, мы с вами вырастаем в нашем профессионализме. И тем самым расширяем тот спектр продуктов, которые мы можем и пользоваться, и продавать. То есть в любом случае мы с вами развиваемся в этом смысле. Нескуда без добра, как говорится, да? То есть... Поэтому все, все работает на нас при правильном настрое, при правильном отношении к ситуации. И я такую ситуацию вообще рассматриваю, знаете, как когда вот, поскольку это же не, уже, не первый момент, когда мы попадаем в какие-то вот такие моменты, когда есть какие-то задержки, какие-то где-то проваливаемся по ассортименту, это не первый раз, поэтому я поэтому спокойно отношусь к этому, это, это периодически случается. Это в любом бизнесе происходит, это, это всегда имеет место быть. И поэтому я знаю, что это пройдет, я знаю, что все наладится, и мы это благополучно все заводим, этот момент. И я всегда отношусь к таким периодам, когда ты можешь поработать над тем, чтобы стать еще более профессиональным, чтобы подготовиться к условному сезону, который нас ждет, да, то есть после, после прихода продукта нас ждет сезон, который мы будем сами создавать. Не сезон, который клиенты нам создают, а сезон, который мы сами собственными руками можем создать, уже продавая, предлагая продукт. Вот, поэтому я нахожусь в состоянии подготовки к этому моменту. И всегда в, в бизнесе руководствуюсь принципом, который где-то услышала, сейчас уже даже не вспомним, но всегда об этом помню. Во время подъема готовься к кризису, а во время кризиса готовься к подъему. Все. То есть вот так и живем. Потому что это всегда все циклично, всегда все чередуется. Никогда не бывает бесконечный подъем, никогда не бывает бесконечный кризис. Это все чередуется, и поэтому важно просто настраиваться и работать. И в том, и в другом состоянии важно работать. Это то, что касается поступления, поэтому... Как только будут какие-то более конкретные новости по поводу дат, по поводу сроков, я буду все в командном чате тоже писать или вот на наших встречах рассказывать, когда будет какая-то информация.